Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим о такой проблеме, как вазомоторный ренит. Вазомоторный ренит это не только зависимость от сосудосуживающих капель, но и предрасположенность к организму, организма к расширению сосудов. И соответственно у пациентов часто возникает такая проблема, как затруднение на своего дыхания. И с возрастом, как правило, эта проблема усугубляется или дополнительно появляется в вашей жизни. Приходя на прием к врачу, вы, конечно же, хотите сразу получить результат. И есть действительно консервативные методы лечения, которые достаточно эффективны при ежедневном и регулярном использовании. А также есть операционные методы, то есть методы хирургической коррекции носовых структур, которые восстанавливают носовое дыхание. К консервативным методам лечения я отношу, конечно, применение лекарств. Это применение назарных кортикостероидов, это применение физиотерапии, очень хорошо работает, если это, скажем так, незапущенные, недлительные случаи, если заложенность носа является средством перенесенной вирусной инфекции, что часто и бывает. Но нужно понимать, что заложенность носа бывает и при аллергическом рените, и первичная диагностика у врача должна включать в себя исключение аллергического компонента, это и... Взятие клинических анализов крови с показателями определенными аллергии. Взятие риноцитограммы, которая показывает, из чего состоит слизь. Ну и, соответственно, коррекция этих состояний у аллерголога. Но пациент приходит, и, естественно, он приходит за результатом. Что мы можем сразу предложить? Это, конечно же, снимаем отек при помощи каких-либо процедур. Промывание методом перемещения, те же кукушки, Отправляем на физиотерапию. Используем, используем небольшие дозы гормонов, капаем, которые снимают отек, а дальше мы уже идем лечим причину этого заболевания. Очень отдельно скажу о дыхательной гимнастике пострельника. Мне это очень нравится. Я ссылочку, если получится, прикреплю к этому ролику. На моем сайте есть ссылка. Отлично работает. Сам пробовал, рекомендую пациентам. Это комплекс дыхательных упражнений, который... Основано на том, что при резком вдохе идет сокращение сосудов и э, слизистая сокращается. Соответственно, э, через некоторое время, нужно 5-7 дней э, использовать эту гимнастику, нос начинает э, лучше дышать и пациенты очень часто отказываются от сосудосуживающих препаратов. Что касается диагностики, какую диагностику я рекомендую при э, обращении пациента? Это, конечно же, то, что держу в руках, это осмотр полости носа эндоскопом. При помощи него мы сразу проводим первичную диагностику. Он позволяет достаточно хорошо осмотреть нос, показать все структуры носа, исключая, конечно, предаточные пазухи носа, но в то же время посмотреть носоглотку, исключить аденоиды, увидеть искривная, не искривна перегородка, понять, а также состояние носовых раков. Часто пациенты приходят и говорят, что у меня полипы, я не дышу. Вот как раз состояние состоянии и сразу наличие полипов полости носа и отсутствие мы сразу можем видеть. Естественно, дополнительным и основным методом нашей специальности является проведение дополнительной компьютерной томографии пазух носа. Она позволяет увидеть пазухи носа и часто затруднение носового дыхания является следствием, как на этой КТ, следствием наличия дополнительных, патологии, Например, киста носовой пазухи, у данного пациента есть небольшое искривление, и киста пазухи. И здесь, конечно, простыми методами, методами лечения не обойти. Здесь нужно и скорректировать носовую перегородку, и провести санацию пазух, поэтому это уже большая операция. А если мы говорим о маленькой операции, а именно у подслизистой радиоволновой азотомии, то мы ее проводим, ну, в том числе, вот у нас такой аппарат радиоволновой, есть определенные насадки, под местной анестезией. Делается сначала местная анестезия, мы ставим э, обезболивающие носовые ходы, это занимает где-то 5-10 минут, и дальше проводим операцию. Я всегда своим пациентам говорю, что эта операция вазотомия, она сопоставима с большой стационарной операцией, только мы не делаем э, септопластику. Но эффект э, вазотомии, он ровно такой, как после большой операции. Поэтому, если вы сомневаетесь в необходимости э, оперировать большую большую операцию, септопластику, сомневайтесь в необходимости проведения наркоза или в принципе у вас нет показаний, то подслизистая радиоволная амазотомия это ваш выбор, это прекрасный метод лечения, который проводится амбулаторно, занимает 15-20 минут, реабилитация занимает до двух недель. Здесь нужно понимать, что у пациентов, у которых более длительная зависимость от нафтезина, выздоравливать более длительно. Отек более сильный. Пациентам, у которых не сильная заложенность, и он провел какое-то предварительное лечение, в общем-то восстановление достаточно легкое, не э, требует взятия больничного, э, домашнего режима и так далее. Все в обычном режиме. Мы отпускаем пациента через полчаса. Приходите на осмотр 3-4 раза. В последующем и нос будет гарантированно у вас дыша. Поэтому, как раз напомню о том, что мы говорили о вазомоторном рените и Минимальных, минимальных хирургических вмешательств, которые могут вам помочь в данной ситуации.